с пастором Джозефом Принцем. В 25 главе второзакония есть прекрасная истина. С первого стиха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 Иудейский закон. Если сравнивать его с римским а многие аспекты отличаются. Порка в Риме происходила иначе, нежели у иудеев. По иудейскому закону человек ложился на землю и его били. Но били его вовсе не римской плетью, которую также называли «кошка десятихвостка». Римская плеть по внешнему виду напоминает осьминога. На каждой из девяти веревок закреплены крючки, кости и металлические шарики. Удар даже одной веревкой достаточно болезненный. Но когда вся плеть ложится вам этими крючками, шариками и косточками на спину, она прямо впивается вам в кожу при каждом ударе. Когда вас бьют, она впивается в вашу кожу, затем плеть отдергивают, разрывая кожу. Вы запомнили это? Во время такой порки римляне также наносили 40 ударов. Иисус прошел через это. Сорок раз плеть опускали на его спину. Один удар плетью оставлял совсем не одну, а множество ран. Вы понимаете это? И ранами его мы исцелились». 53 глава Исаии. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражением, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Бог исцеляет людей даже сейчас». Слава Богу, ранами его мы исцелились. Этот стих очень интересно процитирован в Новом Завете. Апостол Петр, который плакал вдалеке, видя, как римляне избивали Иисуса, процитировал Исаию во второй главе первого послания Петра. Он говорит так. Он грехи наши сам. Мне нравится такая формулировка «он сам». В переводе короля Иакова тоже сказано, Он Сам взял на Себя грехи. Господь Сам будет послан с небес. Он Сам отдал Себя за наши грехи. Аминь. Он сделал это Сам, друзья. Это не был Его дар. Он Сам отдал Себя. Он грехи наши Сам вознес телом, телом, а не духом, своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Слово «раны» по-гречески звучит как «молопс». Оно стоит в единственном числе. Слово «раны» должно быть во множественном числе. У Иса это слово стоит во множественном числе, и на иврите звучит как «кабура». Во множественном числе «кабура» звучит как «кабурбот». Множеством его ран мы исцелились. Однако в Новом Завете сказано «одной его раной мы исцелились». Почему так? Евреи используют слово «раны» во множественном числе, чтобы описать великую жестокость, но здесь в греческом тексте речь всего об одной «ране». Греческий – очень точный язык. Исключение — это еврейские фразеологизмы. Но здесь другой случай. Почему же здесь сказано только об одной ране? Послушайте внимательно. Специалист по греческому языку по имени Ти-Джей МакКроссон много лет назад обнаружил эту проблему и написал, «Если спина нашего Господа Иисуса была исполосована и изранена так, что там остались только клочки кожи, только ее обрывки, тогда автор...» Духом Святым не может использовать слово «рана» в единственном числе. Но поскольку на спине Иисуса не было живого места и не осталось ни одного фрагмента целой кожи, слово «рана» можно использовать в единственном числе, потому что его спина была одной огромной раной. О ней невозможно сказать во множественном числе. Его спина была сплошным кровавым месивом. Видите, что пришло пройти нашему Господу? Вы спросите, пастор, принц, как можно за 40 ударов превратить спину в одну большую рану? Для тех, кто задается таким вопросом, я подготовил небольшую иллюстрацию. Смотрите. Немного ускорим. Пока только 20 ударов. Удары падали не только на спину. Они также затрагивали плечи и грудь. И, возможно, лицо. 38, 39, 40. Ранами его мы исцелились. Ранами его мы исцелились. А вернемся к пятьдесят третьей главе Исаии, четвертый стих, но он взял на себя наши немощи. Кстати, обратите внимание на это слово «немощи». Бог знал, что эта тема породит противоречия даже в его народе. Он знал, что, услышав проповеди пастора принца, некоторые скажут, «Это всего лишь одна из точек зрения. Она не соответствует изначальному замыслу. Напротив, очень даже соответствует». В нашем переводе сказано, «Он взял на себя наши немощи и понес наш» болезни. А вот как звучит стих: "Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни". В дословном переводе Янга слово немощи звучит как хали. Если вы, будучи в Израиле, спросите у какого-нибудь джентльмена, что такое хали, он ответит болезни и заболевания. Сегодня словом хали называют болезни. Есть и второе значение горе. И понес Наши болезни. На иврите слово «болезни» звучит как «маков». Скажите «маков». Основное его значение – боль. Второе значение – печаль. Проблема перевода короля Якова в том, что второстепенные значения – происхождение слов, использованные вместо основных. Вы должны запомнить что дословный перевод «Янга» звучит именно так. «Он взял на себя наши болезни и понес нашу боль». Давайте вернемся к 53 главе Исаии. Здесь сказано «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Я прав? Почему король Иаков использовал второстепенные значения слов и все равно был прав? Потому что изучая слово «кхоли», которое прежде всего означает «болезнь», вы обнаруживаете, что у него есть предшественник. Слово «кхоли» — это существительное, образовано от слова «кхала». Вот так пишется слово «кхала». «Кхала». Вот так. А вот так слово ⁇ Хали ⁇ что означает болезнь, горе. В его основе лежит слово ⁇ Хала ⁇ что означает быть физически истощенным. Разве это не интересно? Слово ⁇ Болезнь ⁇ произошло от слова ⁇ быть физически истощенным ⁇ вот это да. А знаете, что можно обнаружить, изучая слово «быть истощенным»? Слово «горе». Дьявол атакует вас тем, что огорчает ваше сердце, тем, что заставляет вас волноваться, тем, что заставляет вас тревожиться. Это истощает вас. Кто из вас, чувствуя тревогу в течение какого-то времени, ощущал сильную усталость? Что же значит быть физически истощенным? Дьявол действует постепенно. Он не приносит динамит, чтобы разом взорвать огромную скалу. Он действует понемногу. Капля за каплей, чтобы утомить вас. Одна из задач Духа Антихриста в последнее время – это утомлять святых Всевышнего капля за каплей. Интересно, утомлены ли вы или же вы в покое? Бог хочет, чтобы вы были в покое. Кстати, на иврите слово «исцелить» звучит как «рафа». Скажите вместе со мной «рафа». Предшественник слова «исцелить» – это слово «рафа». Расслабиться. Есть тонкая грань между истощением из-за усталости и расслаблением. Когда пастор Принц учит о покое, не думаете ли вы, «Да, я так устал и утомился», утомиться — это не покой. Иисус сказал, «Придите ко мне, все обремененные, то есть утомленные, и я успокою вас». Покой — это обновление сил. Покой — это освежение. Okay. Что ж, а вернемся к нашему стиху. Он взял на себя наши немощи. В другом переводе — печали, но такого значения здесь быть не должно. Здесь должно быть Он взял на себя наши болезни. Болезни приходят из-за утомления. Мы идем к самым корням. Аминь. А Вы даже не знаете, почему происходит такое состояние. Врачи говорят, что человек может страдать из-за стресса, который он пережил неделю или две недели назад. Вы столкнулись с чем-то сложным, а через какое-то время стресс проявляет себя в вашем теле. У вас начинаются аномалии в работе сердца или аритмия. Вы не понимаете, почему, однако переживаете стресс. Ваши силы на исходе. Теперь, когда уровень сил на нуле, нужно закрыть эту дверь во имя Иисуса. Аминь? Аминь. Итак, понес наши болезни в оригинале Маков. Его первостепенное значение — боль. Это боль, вызванная физическими причинами. Второстепенное значение произошло от слова «печаль». Теперь я кое-что вам расскажу. Все печали мира опасны. Они убивают. И это факт. Мы живем в падшем мире, полном печали. Печаль мира ведет к смерти. Даже в Новом Завете Павел пишет Духом Святым, ибо печали ради Бога производит неизменное покаяние к спасению. Он пишет это христианам. Речь не просто о спасении от ада или от жизни без Бога. Это спасение, которое подразумевает здоровье, целостность и исцеление. Если я скажу что-то, что вас опечалит, но вы чему-то научитесь, это будет печаль ради Бога. Теперь ваше мышление поменялось, вы верите в правильные вещи и правильно мыслите, а значит и правильно живете. Надеюсь, это ведет к нужным результатам. Суть в том, что покаяние – это изменение мышления. Печаль ради Бога меняет ваше мышление, производит созо, А это целостность, освобождение и здоровье. Круто? Речь не о спасении грешников, потому что Павел пишет это христианам. О таком спасении вы сожалеть не будете. Как только вы испытаете его на себе, вы не пожалеете. Печаль ради Бога меняет ваше мышление. Во время консультирования я могу сказать вам то, что вам не понравится, но вы что-то усвоите, ваше мышление поменяется, а затем вы обретете эмоциональную и психическую целостность. О такой целостности вы никогда не пожалеете. А печаль, мирская, производит смерть. Вы это слышали? Вы это слышали? Слышали? Мирская печаль производит смерть. Что сейчас приходит вам на ум? В Израиле во время праздничных дней всегда устраивают торжество и собирают всех родных. Что они делают первым делом? Брат, подойди, пожалуйста. Ты уже засиделся. Давай, давай. Хах-самеак. Хах-самеак. Да? Хах-самеак. Знаете, что это значит? Это не просто поздравляю, будь радостным, будь веселым, в хорошем настроении. По-гречески это звучит как «хара». От слова «харис» — благодать. «Будь радостным, Самеах». В притчах 17.22 говорится «веселое сердце благотворно, как врачество», иначе говоря, «благотворно, как лекарство». Думаете, Бог шутит? Это не химическое лекарство. Это лекарство, не имеющее побочных эффектов. Теперь внимание. «А унылый дух сушит кости». Столько заболеваний вызвано высыханием костей, остеопороз, артрит и подобные им заболевания вызваны недостатком влаги. Что такое старость? Старость – это нехватка влаги. Из-за этого высыхают кости и вызывают множество болезней в вашем организме. Как дух становится унылым? Как дух становится унылым? Пастор Принц, вот у меня веселое сердце. В Древней Британии, когда король куда-то отлучался, флаг всегда был наполовину приспущен, или же его... Опускали полностью, но когда король был в своей резиденции, флаг поднимали. Пастор Принц, флаг — это другое. Не смотрите на лицо. У меня веселое сердце. Поднимите свой флаг, и пускай ваше сердце тоже будет веселым. Так не бывает, что веселое сердце никак не отражается на вашем лице. Ваше лицо — это флаг. Okay. Uh, не верю. Uh, well, I, I, I Покажите I это в Библии. Не бросайте мне таких вызовов. Притчи 15.13. Right. Well, «Веселое I'm сердце I'm делает I'm лице веселым». Лицо a веселым. A Друг. Так почему же дух унывает? Здесь говорится не просто об унылом духе, а о том, почему он унывает. Он понес наши болезни. Макао. В оригинале же сказано именно о печали. Вернемся к стиху, с которого мы вместе с вами сегодня начинали нашу проповедь. Второзаконие 25.1. Мы уже читали вместе с вами этот стих, верно? «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Значит, избивают виновного, верно? Бог сделал Иисуса, не знавшего греха, грехом за нас, чтобы мы могли обрести Божью праведность. Кто занял место праведного? Мы с вами. Кто занял на кресте место виновного? Иисус. Кто? Оправдан Богом? Мы с вами. Я прав? Я прав, так. Мой первый вопрос, вы занимаете место праведного, призванного наслаждаться? Вы занимаете это место? Или вы заняли место виновного? Если вы хотите получить то, что заработано ранами Иисуса, вам нужно знать, что такое праведность. Иисус идентифицировал себя с грехом, чтобы понести наказание, а вы идентифицируете с ним свое исцеление. Ранами его я исцелился. Верно? Многие из вас принимают Господню вечерю так. Я прочту вам последний стих. Это Эклесиаст 9:7. «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой». Как нужно есть хлеб? С радостью. «И пей в радости сердце вино твое, когда Бог благословит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудивая делие на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь». Первая часть связана с вечерей в контексте Нового Завета. Также вечерю называют словом Евхаристия, то есть Благодарение. Вы видели, что порой принятие вечери происходит очень чинно. Если атмосфера тяжелая, исследуйте свое сердце. Когда вы его исследуете, вам уже не захочется принимать вечерю. Аминь, вам будет страшно. Это Евхаристия, акт благодарения, это радость благодарить Господа. Ешьте свой хлеб с весельем, пейте свое вино с радостным сердцем. Аминь. Аминь. Я думаю, здесь мы что-то упустили. Вот почему в жизни людей нет радости. Они считают вечерю очень мрачным временем. Сначала мы радостно славим Бога. Радость в Господе – сила моя. А затем приходит время вечерин. «Ешьте свой хлеб с весельем, пейте свое вино с радостным сердцем, да будут во всякое время одежды твои светлы». Мы знаем, что во Христе мы обрели Божью праведность, да не оскудевая деле на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Аллилуйя. Аминь. Радуйтесь. Ради предлежащей Ему радости Иисус претерпел крест. Он любит вас. Ради будущей радости Он терпел бичевание. Все потому, что Он любит вас. Он видел вас и вновь поднимался. Он прошел весь путь до креста. Он умер только тогда, когда оказался на кресте, потому что именно там Он искупил от нас проклятие. Он был мучим за наше беззаконие. Аминь. Ваши силы сякли? Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас и дам упокоение. Аминь. Слава Господу. Друзья, верьте в Господа Иисуса Христа. На кресте Он взял на Себя все ваши грехи и на третий день воскрес из мертвых уже без них. Теперь он сидит по правую руку Отца. Он хочет быть вашим пастырем. Он хочет быть вашим Господом. Он хочет оберегать вас. Он хочет заботиться о вас. Он хочет, чтобы вы имели ту жизнь с избытком, о которой он говорил в Евангелии от Иоанна 10.10. 10. Если вы думаете, «Пастор, принц, я не умею молиться, я помогу вам молиться», скажите сейчас, Отец Небесный, «Я прихожу к тебе во имя Иисуса». Ты благой Бог. Ты хочешь благословлять, спасать, и исцелять вот я отец мне нужно все это поэтому я прошу тебя прямо сейчас во имя иисуса спаси меня я исповедую иисуса христа моим господом и спасителем моим богом моим защитником моим пастырем он навеки будет всем этим для меня я верю что он Воскрес из мертвых и победил смерть ради меня. Иисус Христос жив. Он оберегает меня. Он любит меня каждую минуту с этого дня. Его кровь омыла все мои грехи. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Поднимитесь на свои ноги, друзья. Если вы помолились сейчас этой молитвой, теперь вы дети Божьи. Бог пришел в вашу жизнь. Господь Иисус в вас. Он хранит вас. Он сидит по праву руку Отца. Он ваш пастырь и защитник. Никто не приходит в вашу жизнь, не пройдя через фильтр Его рук. Поверьте в это. Это не значит, что теперь все будет безоблачно и гладко, поскольку вы во Христе. Бог позаботится о том, что падет возле вас тысяча и десять тысяч справа от вас, но к вам не приблизится. Верьте Ему. Аминь. Даже если придут печали, пусть они пройдут мимо. Даже долину смертной тени мы всегда проходим насквозь и не остаемся в ней. Это не значит, что вы больше не будете ощущать печаль. Конечно, будете, но не оставайтесь и не слишком долго. Печаль мирская производит смерть в теле. Печаль мирская производит смерть в мышлении. Вы начинаете все забывать и погружаетесь в депрессию. Поднимите руки тем, все, кто здесь находится. Слава Богу, спасибо Иисус, Отец, на этой неделе защити каждого, кто слышит мой голос от опасности, от всякого вреда, от всякой болезни и всякого заражения, от всех сил тьмы, от всякой трагедии, от всякого влияния сил зла. Во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Крикните сейчас, Господь мой пастырь, пусть Бог благословит вас. Не забывайте, что Он ваш Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Давайте сразу окунемся в Слово Божье. Мы продолжаем читать книгу Руф. Мы остановились на 20 стихе 2 главы, в котором Наимин обращалась к своей невестке Руфи. так как развернулась с благословением от Вуаза, Ефай Ячменя. Ефа Ячменя — это иудество. Здесь единица объема, которая хватало на 10 дней, так что Ру вернулась с большими запасами. Свекровь быстро взглянула на них и спросила: Кто дал тебе все это? Руфь ответила Ваос. У женщин удивительная интуиция. Наминь сразу поняла, что с помощью своих щедрых даров ВАОС показал, что влюбился в Руф. Наминь подсказала Руфе, как ответить на чувства Ваоза. Тот, возможно, думал, что она очень молода, и его предложение будет неуместным. Он мог медлить по многим причинам, поэтому Руфь пала к его ногам в общественном месте, и в этом не было ничего такого. В те дни, таким образом, говорили «Ты мой близкий родственник, искупи меня или женись на мне». Прочтем «С вами что же было дальше». В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. Вы тоже бы содрогнулись, проснувшись и увидев полночь у своих ног женщину. Вы заметили слова «у его ног». Помните, что вооз – это символ нашего Господа Иисуса Христа. Будучи у ног Иисуса, вы превозносите его, а сами становитесь такими маленькими. Это акт поклонения. Вы читали в Евангелиях, что люди падали к ногам Иисуса и получали свое чудо. Они принимали его искупительную силу. Болезни и немощи тут же покидали их». Аминь. Руф была в правильном месте, у ног и сказал ей воос, кто ты? Она сказала, Я Руф, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Сейчас я покажу вам, что такое крыло в Торе, о нем сказано в книге чисел. Эта вещь называется талит. Это шаль, которой евреи покрывают себя во время молитвы. Именно такой шали Иисуса касались люди. У его шали было одно отличие. Библия говорит, «Взойдет над тобой солнце правды с исцелением в лучах». В другом переводе, в крыльях, эти кисти назывались крыльями. Когда пришел Мессия, в его крыльях было исцеление. Библия говорит, что люди, которые касались края одежды Иисуса, исцелялись. Одна женщина 12 лет страдала от кровотечения. Коснувшись одежды, она исцелилась. Что же символизирует эта вещь? Это важно. Что она символизирует? Праведность. Когда вы прикасаетесь к его, а не к своей праведности, не к своим делам праведности, а к его праведности по вере ваше кровотечение останавливается. До у каждого еврея была такая молитвенная шаль. Очевидно, что у Ваоза тоже. Он был холост и, вероятно, спал в такой шале. Когда он проснулся, руф лежала у его ног. руф сказала, «Возьми свою шаль и покрой меня». Это означало «Женись на мне». Во время свадьбы еврей всегда отдает свой талит своей невесте. Это символ того, что все, что покрыто шалью, приобретено женихом. Когда Руф сказала «Возьми свои крылья и покрой меня», она тем самым сделала ему предложение «Искупи меня, сыграй роль Искупителя». «Выкупи утраченную собственность и женись на мне». Ваос сказал, «Благословенно ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего». 11 стих «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Ваос сказал, что она добродетельная женщина. 12 стих «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Ваус заявил, что есть родственник ближе Него, мы еще поговорим об этом. Ваус говорит, я могу искупить тебя, но есть родственник ближе меня. Сначала нужно обратиться к Нему. Переночу эту ночь, и завтра же, если Он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если Он не захочет принять тебя, то Я приму. Жив Господь, спи до утра. И спала она у ног Его до утра. Опять же, у Его ног, и вот что важно. Знаете, что говорит сегодня церкви Иисус? Успокойтесь. Успокойтесь у моих ног. Я позабочусь о вас. Бог хочет, чтобы вы были в покое. На следующее утро Руф встала очень рано и сказала, «Ваос, пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Он защищал ее честь и сказал ей, «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». На ней была одежда, Ваос сказал Руфе: «Подай шаль, которая на тебе». Если в те времена мужчина просил женщину открыть лицо, это означало, что он женится на тем самым он сказал, «Я принимаю твое предложение». Прекрасные обычай, правда? Итак, Ваос попросил Руф взять верхнюю одежду и поддержать ее. Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя и положил на нее. Когда она молотила, она набрала одну ефу. Это десятидневный запас. Теперь у нее есть шесть таких мер. Это шестидесятидневный запас. Церковь. Некоторые верующие трудятся в Божьем служении на Ниве Божьей, но собирают только одну меру благословений. Но есть те, кто идет не в служении Господу, а идет Господу служения. Вместо того, чтобы искать его даров, они идут к дарующему». Вместо того, чтобы искать исцеление, они идут к Целителю. Знаете, что они получают? Они получают в шесть раз больше. Аллилуйя! Интересно, к кому относитесь вы? Вы здесь, чтобы принять Его исцеление и Его искупительную силу? Все это прекрасно и хорошо. Он хочет делать для вас даже больше, чем вам кажется. Но знаете что? Мы здесь ради Него. Итак, все готово. Ваос готов искупить Руф, однако есть родственник ближе Него. Этот родственник должен дать ответ первым. Давайте прочтем эту историю. Вы что-то берете для себя? Это последняя глава, на которой мы и закончим. Четвертая глава. «Ваос вышел к воротам и сидел там, и вот идет мимо родственника, котором говорил Ваос». Интересно, что здесь не упоминается имя этого близкого родственника. Он должен дать ответ первым, потому что он более близкий родственник, и сказал ему Ваос, «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваос сказал «Сесть», и тот сел. Второй стих. Ваос взял 10 человек из старейшин города и сказал «Сядьте здесь», и они сели. Почему именно 10 человек? Почему 10? Потому что это число закона, 10 заповедей. Закон будет свидетелем происходящего. Иисус Искупитель. Иисус приносит благодать в нашей ситуации. А закон тому свидетель. В третьей главе римлянам говорится, но ныне независимо от закона, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Законы пророки согласны. Нас накивают головами, видя дар праведности, которым обеспечил нас с вами Иисус, и закон, и пророки. Аминь. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Аминь. Итак, Ваос позвал 10 старейшин города и велел им сесть. Затем он сказал близкому родственнику наиминь «Возвратившаяся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Элимеху». «Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи сидящих здесь и при их народа моего, если хочешь выкупить, выкупай». Ваос дал ему право выбора. Он сказал ему, выкупи землю, оставленную во владении Наймин. Ты тот, кому принадлежит первое право выбора, ты ближайший родственник. Если хочешь выкупить, выкупай, если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал, «Я выкупаю». Теперь Ваос предупреждает, когда ты купишь поле у имени, тот должен купить и у Руфи маавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. Иначе говоря, Ваос сказал, что в день приобретения поля ему также нужно будет жениться на Руфи. Смотрите, что ответил ближайший родственник. «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Как только прозвучало имя Руфи, родственник заявил «я не могу ее принять». Кто этот ближайший родственник? Это мистер Закон. Вот почему рядом сидели десять старейшин. Знаете, почему он ближайший родственник? Иисус существовал и до закона. Он был в начале у Бога и всегда был с Богом. Но по части явления человечеству закон был дан на горе Синай первым. Полторы тысячи лет спустя Иисус Христос пришел с благодатью. Сначала пришел закон, затем Иисус с благодатью. Другими словами, с точки зрения явления человечеству, закон был первым. Бог по своей мудрости сначала дал закон. Знаете почему? Потому что полторы тысячи лет люди пытались соблюдать закон, но ни один из них не справился с этой задачей. Они настолько отчаялись, что стали взывать к Иисусу о благодати. Аминь. Закон был необходим, однако он лишь один из множества наших ближайших родственников. Иисус не может быть одним из ваших помощников, одним из ваших искупителей, одним из ваших спасителей. Он хочет быть одним единственным, но перед этим Он скажет, «Ты пытаешься спасти себя своими усилиями и моралью изо всех сил, стараясь соблюдать закон». В то же время закон говорит, «Если ты не будешь соблюдать меня безукоризненно, я могу только проклясть тебя». Закон не может под вас подстроиться. Если он будет подстраиваться, он перестанет быть законом. В седьмой главе Римлянам нам сказано, «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Замужняя женщина – это мы с вами. Мы всегда женщина так которую любят. Объект любви, романтики и заботы. Мы, мужчины, так благословены, мы можем быть и женихами, и женщина которую любит Иисус. Аминь. Итак, замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Суть в том, что этот муж, мистер закон, очень требователен. А если умрет мужа, она освобождается от закона замужества. Если ваш муж умирает, вы освобождаетесь от закона вашего мужа. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Затем апостол Павел так подробно все объясняет. Он рассказывает, что однажды все мы были замужем за мистером законом. Мистер закон был нашим мужем. Очень требовательным мужем. Он требовал горячий кофе, но такой, чтобы не обжигал губы. Он хотел хорошую яичницу, такую, чтобы желтый были идеально целыми. Каждое утро, когда вы что-то делали не так, он осуждал вас. Но это не вина мистера закона, он совершенен. В том-то и проблема. Аминь. Мистер Закон не сможет вам помочь. Он не скажет тебе помочь или помогу Моавитянке. Так он перестанет быть законом. Вы поняли, что мы все были замужем за Мистером Законом, а затем пришел Иисус. Он был полон благодати. Его планки ничуть не ниже. Он личность с более высокими планками и моральным превосходством. Его стандарты очень высоки. Но чего бы он не требовал, он сделал это для вас. Он сам сделает горячий кофе. Он сам готовит идеальную яичницу для вас и приносит ее вам. Это шикарно! Аллилуйя! Проблема лишь в том, что вы уже замужем за мистером законом. Как вы можете выйти замуж за благодать? Может, умереть? Но если вы умрете, вы не сможете выйти замуж за другого. Как можно умереть и выйти замуж? Да, в этом Христос обеспечил смерть ради женщины, которую Он любит. Она стала мертва для мистера закона. Следующий стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. Теперь вы принадлежите тому, кто воскрес из мертвых после того, как победил ад и смерть. Вы принадлежите воскресшему Иисусу Христу». Вы принадлежите воскресшему Иисусу Христу. Запомните это. Аминь. Знаете, каков результат? Аминь. Да, приносим плод Богу. Десять лет Руфь была замужем за своим первым мужем. Махлоном, что означает болезнь. Она была бездетна. За 10 лет у нее не было детей. Махлон был болен. Библия говорит, что, выйдя замуж за за Руф, родила малыша по имени Авид. Когда Авид вырос, он родил Иесея, а Иесей – это отец Давида. Аллилуйя! Я слегка забегаю вперед, но я в таком восторге. Аминь. Церковь, вы знаете, кого символизирует Руфь? Нас с вами. Кто? Ближайший родственник, не захотевший искупить рук, мистер Закон. Он заявил, если я женюсь на Руфе, я испорчу себе репутацию, я омрачу свое наследие, я перестану быть мистером Законом. Вы видите параллели? Если вы спросите пастор Принца, а что не так с Законом, прочтите пятый стих. Ибо когда мы жили по плоти... Жить по плоти – это синоним жизни под законом. Жить по духу – это синоним жизни в благодати. Когда мы жили по плоти, когда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Теперь, когда мы принадлежим Иисусу, мы приносим плод Богу. Стараясь соблюдать закон, вы, конечно же, приносите какие-то плоды, но это плоды смерти. Вот почему вы в депрессии вот почему вам одиноко, вот почему вы расстроены и ощущаете опустошение. Если вы не смотрите на Иисуса, вы оказываетесь в атмосфере смерти, вместо атмосферы жизни. Кто из вас, глядя на Иисуса и поклоняясь Ему, ощущал, как внутри вас течет жизнь? Аллилуйя! Это слава, это жизнь, это здоровье, это целостность. Это вера в то, что все будет в порядке. Аминь. Позвольте мне закончить, но ныне, скажите ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Если читать дальше, речь пойдет о десяти заповедях. В следующих стихах сказано, ибо я не понимал бы, и пожелание, если бы закон не говорил, не пожелай. Речь идет не о церемониальном законе, речь идет о контексте десяти заповедей. В завершении вернемся к книге Руфи, прежде Такое было обычае у Израиля при выкупе и при «мене» для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля». Другими словами, теперь мистеру Закону, ближайшему родственнику, нужно снять свой сапог и отдать его в Аозу. Таков был обычай того времени. Это означало, теперь у тебя есть право. Теперь Закон не может ходить по вашей земле. Сегодня Закон не может ходить по владениям верующего. Аминь. Никому не позволяйте вернуть закон в вашу жизнь. У закона больше нет права ходить по вашей собственности. Он отдал свой сапог вашему небесному воозу. Аминь. И его имя Иисус. Что ж, давайте закончим еще раз. Восьмой стих. И сказал тот родственник Ваозу, «Купи себе!» И снял сапог свой. Вы помните, что у закона уже нет права ходить по вашему полю и прохаживаться по вам, обвиняя вас? У него уже нет сапога. У него уже нет сапога. И сказал Вооз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елемихеева и все Хелионова и Махлонова. Как это прекрасно! Знаете, что Иисус что? Приобрел Иисус. Он приобрел Царство Божье. Емилех переводится как «Мой Бог-Царь». «Мой Бог-Царь». Однажды еврейскому народу проповедовали о Царстве Божьем. Однако народ лишился Царства, отвергнув Мессию. Иисус выкупил это Царство ради еврейского народа. Он выкупил его для нас. К слову, Он выкупил все Емелехово и все Хелионова и Махлонова. Хелион означает истощение, Махлон означает болезнь. Иисус Христос искупил от болезни от истощения и смерти аллилуйя он выкупил вас у болезни аминь ранами его вы исцелились у вас нет права постоянно быть уставшими ранами его вы исцелились «У вас нет права постоянно быть уставшими. Он выкупил вас у болезни на рынке рабов болезни и смерти. И, наконец, Вао женился на Руфе. А затем у Наимине родился внук. Она и не мечтала, что однажды возьмет на руки внука, потому что два ее сына умерли. Прочтем чуть ниже. И взяла Наимин дитя сие. Его назвали Овид. На иврите Овет. И носила его в объятиях своих и была ему нянькою. Сосед Нарекли ему имя и говорили: У Наими не родился сын. и Нарекли ему имя Овид. Он отец Еисея, отца Давидова. И, наконец, прочту два последних стиха: Вао родил Авида, Авид родил Иисея, иисей родил Давида. В Библии нет незначительных деталей. Даже у имен есть значение. Смотрите, Вао значит, в нем есть сила. Сила Иисуса. Имя Его, Сына Авида, означает «даровать». Исея означает «богатство». А что же означает имя Давида? Вы все это знаете, возлюбленный. Здесь сокрыто послание. Послушайте внимательно. В нем есть сила даровать богатство своим возлюбленным. Всем вам. Аллилуйя! В нем есть сила даровать богатство. Богатство — это не только деньги. Некоторые думают только о деньгах. Но они — часть богатства. Также богатство откровения, богатство его ресурсов, богатство его чудесной личности. Богатство познания Иисуса — это величайшее богатство. Конечно же, Господь позаботится о ваших нуждах. Все это входит в понятие богатства. В нем есть сила даровать богатство своему народу так, так же, как Ваос поступил с Руфью, он дал ей хлеб. В один миг эта вдова стала благословенной женой и счастливой мамой, из нищеты она перешла в изобилие от одиночества в чудесное общение с Ним до конца своей жизни. Таков наш Господь Иисус. Вы Его любите? Пожалуйста, закройте свои глаза и склоните головы. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо за Твою чудесную атмосферу. Спасибо Тебе за силу искупления. В нем мы имеем искупление и прощение грехов по богатству Его благодати. Друзья, если вы хотите получить то, что обрела Руф, прощение грехов, избавление от закона, Божью благодать и благоволение, за все это заплачено уже две тысячи лет назад на кресте. Иисус Христос истек кровью и умер. Бог обещал в Ветхом Завете «Я искупил тебя могущественной рукой». Мы не знали, что это значит, а затем на кресте Он распростер Свои руки». Иисус искупил нас. Но какой ценой? Ценность предмета определяется тем, что вы готовы за него отдать. Женщины хотят купить сумочку, даже если она стоит 5 или 10 тысяч долларов. Мужчинам это непонятно. Если они готовы заплатить 10 тысяч за сумочку «Эрмес», Биркин. Значит, сумочка для них ценнее денег. Иисус отдал свою жизнь и пролил свою кровь. Это цена вашего искупления. Он приобрел вас на рынке рабов греха и проклятия. Это говорит о том, насколько вы драгоценны для Бога. Никогда не говорите «Я ничто», «Я так нечист». То, что Бог очистил, не называйте нечистым. У вас нет права обвинять себя, если сам Иисус вас не обвиняет. Он говорит «Я не обвиняю тебя». Иди и больше не греши. Если вам нужен Иисус и Его прощение, если вам нужна новая жизнь, помолитесь вместе со мной. Скажите Иисусу вслух от чистого сердца «Господи Иисус, благодарю Тебя. Ты обещал, что не прогонишь ни одного человека, который придет к Тебе. Ты примешь всех. Ты сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я прихожу к Тебе, Иисус, за покоем, покоем для моей совести, покоем для моего сердца» и покоем для моего тела. Иисус, спасибо, что умер на кресте за мои грехи. Бог Отец, я исповедую, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Я верю всем своим сердцем, что Ты воскресил Его из мертвых. Я прощен. Я очищен. Я любим. Я в благоволении. Я принадлежу Иисусу Христу. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Прославьте его церковь.